всем привет попалась такая информация вроде бы как от martin wallet то есть это кошелек aptos будет раздача токенов за привязку аккаунта twitter здесь дел секунд на 10 поэтому я решил сделать видео не стал описывать в telegram с инструкцией скринами проще снять и один раз показать скачем устанавливаем кошелек aptos у кого есть авторизуемся, здесь выбираем сеть Aptus и MyNet 1, тот который рекомендуется. Выбираем его, появляется кнопка привязки твиттера, жмем, привязываем и дальше вот такая вот надпись. Ждем дальнейших информаций. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.